Существуют ли путешествия во времени? Возможно ли это в принципе? По поводу этой темы уже давно спорят ученые разных стран. Кто-то считает их вполне реальными, а кто-то наоборот, полностью опровергает их. В последнее время в сети стали появляться различные, вроде как неопровержимые доказательства существования путешественников во времени. Например, сейчас пользователи массово делятся более чем столетней фотографией на которой заметили странно одетого человека. Эта фотография с первого взгляда выглядит довольно обычно, но если мы рассмотрим ее более подробно, то заметим, что рядом с дамами в кружевах и мужчинами в шляпах сидит парень в современных шортах и футболке. У него типичная современная прическа, не свойственная тем годам. Создается такое впечатление, что парень просто перенесся в прошлое из нашего времени. Обратите внимание, что мужчина слева смотрит на этого чудака с удивлением. Этот странный снимок был сделан в Канаде в 1917 году во время пикника возле залива Сан-Джозеф в Британской Колумбии. Фотографию обнаружили в книге Ластера Рея Петерсона под названием «The Great Cape Scott Story» — «Великая история Кейп Скотта». Она посвящена истории этой канадской местности и была опубликована в 1974 году. Парень как будто внезапно появился во время съемки. Он выглядит так, будто был взят с пляжа 1980-х годов и попал на фотосъемку 917-го. Заметьте, он как будто напуган, как и два человека с каждой стороны. Посмотрите на положение его рук, как будто он пытается успокоиться. Также в крайнем правом углу вы можете увидеть даму, одетую в стиле того времени, указывающую на него. Другими словами, люди не сидят неподвижно, глядя в камеру с сухими лицами, как это было в то время, а смотрят на парня в недоумении. В соцсетях шутят, что обнаружили доказательства путешествий во времени. Но историки моды поспешили разочаровать конспирологов. Футболки и шорты вошли в употребление именно в то время. Само слово «футболка» было впервые зафиксировано в словарях уже в 1920-е годы, а вот американские моряки носили футболки еще с 1913 года. Но это объяснение не совсем правильное. Все дело в том, что футболка действительно была изобретена в 1913 году, еще за четыре года до того, как был сделан этот снимок, но она использовалась только лишь как нижняя рубашка. Заметьте, каждый мужчина на этом снимке имеет рубашку с длинным рукавом. В лучшем случае считалось бы необычным носить нижнюю одежду как верхнюю, да и тем более на фотографии. В общем, объяснить эту довольно странную фотографию до сих пор никто не может. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях.